У вегетарианцев и веганов, вероятно, появился повод для беспокойства. Как бы ни говорили вегетарианцы, отказ от мяса не увеличивает продолжительность жизни. Растительная пища все равно не дает такого количества незаменимых аминокислот, которым мы получаем с пищей животного происхождения. Масштабное исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, показало, что отказавшиеся от мяса люди особенно подвержены риску инсульта. Своим мнением о вегетарианстве поделился Аркадий Курамшин, доцент химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. А в состоянии определенного белкового голода, аминокислотного голода, да, в первую очередь. Но вот нехватки каких-то пищевых продуктов, в первую очередь у нас страдает нервная система. Крупное 18-летнее исследование, в котором участвовали более 40 тысяч человек из Великобритании, показало, что вегетарианцы по сравнению с людьми, употребляющими мясо, существенно реже сталкиваются с инфарктами и другими видами ишемической болезни сердца. Зато шансы получить инсульт у них на 20% выше. Типичные болезни, вызывающие патологическое состояние и смерть, у вегетарианцев и у тех, кто употребляет мясные продукты. Разные. Людей, потребляющих мясо, это связано ну, с холестерином, с высоким, это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты. Что касается вегетарианства, там основная причина смертности ⁇ это нейродегенеративные заболевания типа ну, Альцгеймера. Результаты проделанной работы основаны на изучении исключительно населения Англии и отражают только их особенности диеты и образа жизни в целом. По этой причине применять полученные данные к общемировой популяции следует с осторожностью. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.